Кстати, по центральному району старший смен Чем могу вам помочь? Магазин одежды Адрес? на Невском проспекте девяносто один, если не ошибаюсь. чем? А -а -а, Продажа детского просроченного питания. Мне нужен участковый. Фамилия ваша? Яковлев. Кирилл Викторович, участь заявка находится в 76 шестом отделе полиции. Ожидайте сотрудники подъедут. Если вы хотите точнее информацию о прибытии наряда, пять семь три сорок девять десять. С момента вызова все полтора часа уже прошло. А можно вызвать участкового? адрес? Адрес Невский проспект, дом 91, магазин Дикси. Что случилось? Реализация детского просрочного питания с истекшим сроком годности. Срок годности 12 месяцев. Потопление ноль семь две срок годности 10 суток. Это я вызвал. Вы участковый? А а зачем мне патрульно-постовой патрульно патрульно службы сержант полиции Духовой? Звали участкового? Конечно. что случилось? Реализация детского просроченного питания и продукты ненадлежащего качества. Сейчас свяжемся. Uh -huh. Позвони в Азан, скажу Я же и только что сказал по телефону не нужен. Участковый патрульно-постовый. Вы вообще здесь ни при чем. Вы даже не имеете права описывать этот товар. Ну, только с такой же заявкой. Здравствуйте. В общем, заявителю патронную поставочку служба не нужна, ему нужно участвовать в магазин Дикси. Реализация просроченного товара ему нужно описать товар для передачи в Роспотребный потребных